Здравствуйте! Сегодня мы с вами будем рисовать Валентинку и здесь будет изображен мальчик и девочка, а также два зайчика, которые держат эту Валентинку. Сейчас мы с вами рисуем мальчика. Ребята, и все те, кто смотрит меня и мои видео, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, так как очень много из вас смотрит мои видео, не подписавшись. Ну, мы ну, мальчику уже рисуем прическу, ушки. Так, рисуем теперь здесь вот глазки. И брови. Масик. Ротик. Вот такой у нас получился мальчик. Теперь рядом вот здесь вот мы будем рисовать девочку. Здесь мы рисуем глазки, крови, носик и ротик. Вот у нас и получилась девочка такая. Здесь пишем «Ай». Пишем. И рисуем зайчат. Сначала рисуем зайчика-мальчика. Потом нарисуем зайчика-девочку.